Бля, я... я, Бля, съел больше фейму с и мне что че читать вообще oh сложно, че oh uh, давай сделаем no. это. Hey! Нету, Большие деньги на карте, они заставляют меня параноид Скам несет мне больше чем рэп, но я боюсь за свою свободу У меня сейчас только бабок, что я могу взять и купить твою сичу. И весь сюда в том, что я получаю их, типа не все такую хуйню I just pump for zans. I took out to Japan. I'm not a player like Big Poppa. I'm pushing hoes off stiff arm. Yeah. I'm smoking dope yeah.